Доброе время суток, уважаемые зрители! Сегодня я поделюсь своим опытом, как я брюсь с в стиральной машинке. Сразу отвечу, никак я не брюсь, а почему, вы сейчас узнаете. Эту стиральную машинку наша семья приобрела 10 лет тому назад. Перед тем, как приобрести эту машинку, значит, мы с супругой и я лично занимался просмотром материалов, характеристик машин и что с ними может быть, и какую лучше выбрать. Перед покупкой сразу я обратил внимание на назойливую рекламу, которая транслировалась по телевидению и по интернету. Это борьба с накипи. Показывались устрашающие ролики, в которых Наки просто пожирала стиральную машинку. Останавливаются фильмы на самых интересных местах и показывается реклама. Я сразу принял этого внимания, внимание, поэтому при подключении стиральной машинки принял меры, Против этого стихийного бизнеса. Моя борьба против убивцы стиральных машинок заключается в следующем: вода в стиральную машинку набирается теплая или горячая от газовой колонки. То есть отрегулировал на газовой колонке необходимую температуру. Я подаю эту воду в стиральную машинку. Поэтому электрические тены находящиеся в стиральной машинке, не включаются, то есть они не работают. Соответственно, нет и никакой накипи, ее не будет. Если бы я жил в квартире, я бы поступил следующим образом. В стиральной машинке я подвел бы горячее водоснабжение и холодное водоснабжение. Есть горячая вода в наличии, заливаю горячую воду. Нет горячей воды в наличии, заливаю холодную воду. Тогда, конечно, включается тест. Насколько это было бы эффективно, надо проанализировать следующие факторы. За год просчитать, Сколько бы вы сделали стирок при наличии у вас горячей воды. Затем сделать соответствующий рационально будет подключение горячего водоснабжения к стиральной машинке, если в год 30% стирки вы можете произвести при наличии горячего водоснабжения. Если этот процент меньше, то конечно не стоит усложнять систему. Тогда вам придется заливать стиральную машинку холодную воду с последующим ее нагревом электротенами. Соответственно, и бороться с накипью. Применяю всекообразные добавки. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.